Добрый день, уважаемые коллеги. Мы встречаемся регулярно, не первый раз и, по-моему, постоянно здесь. Да? И, конечно, консультации с партией, с фракцией, сформированной этой партией в Государственной Думе, считаю очень важными, имея в виду количество депутатов, конституционное большинство. Буду говорить громче. Мне абсолютно понятно устремление сосредоточить партийную работу на решении действительно важных для граждан правовых вопросов. Так, своевременные решения были приняты в социальной сфере по увеличению пособий гражданам, имеющих детей, студенческих стипендий, по другим вопросам подобного рода. Имею также в виду отмену налога на наследство и упрощение порядка оформления недвижимости. Его уже окрестили дачной амнистией, по-моему, совершенно справедливы. Хорошо, что и процесс рассмотрения и обращения граждан органами власти также стал проще. Признателен вам за поддержку значимых политических инициатив. Так начала свою работу общественная палата. Уточнено избирательные права и законодательство о политических партиях. Приняты законы, направленные на развитие гражданского общества на осуществление парламентского контроля на противодействие экстремизму. Принят Водный кодекс. Упрощен порядок оформления и распоряжения землями сельхозназначения. Укрепление прав собственника способствовало сокращению срока давности по приватизационным сделкам. Получило развитие законодательства о банкротстве, о лицензировании. По вашей инициативе был наведен порядок в системе установления тарифов Организации коммунального комплекса, а принятый закон об особых экономических зонах должен создать благоприятные условия для роста инновационного бизнеса. Кроме того, «Единая Россия» заметно активизировала идеологическую работу и стала гораздо более узнаваемой. У вас есть собственное политическое видение развития России как суверенного демократического государства, имеющего конкурентоспособную рыночную экономику и эффективную социальную политику. Все это хороший фундамент для повышения роли и значения партии в жизни страны. И если Единая Россия хочет открыть перед собой качественно новые политические горизонты, она, конечно, должна добиваться усиления своего практического влияния уже сегодня и на будущую перспективу, на будущее страны. Понятно, что для этого партия должна обладать сильным кадровым и интеллектуальным потенциалом и должна уметь его использовать для решения стратегических задач. Конечно, такой потенциал не может сложиться немедленно в одночасье и требует системных действий по его формированию. В этой связи хотел бы остановиться на некоторых моментах. Во-первых, партия может участвовать в подготовке специалистов для государственной службы и местного самоуправления. Ситуация, и особенно на местном уровне, достаточно непростая. Об этом много говорили и в правительстве, и в депутатском корпусе, имея в виду непростая с точки зрения кадрового обеспечения. Так, по данным ЦИК России, за 2005 год лишь 19% депутатов представительных органов муниципальных образований было выдвинуто политическими партиями. Получается, что из 34 зарегистрированных на этот период партий большинство не были готовы взять на себя ответственность за работу представительных органов местного самоуправления. Между тем, на 1 мая число депутатов на местах выросло в два с половиной раза. Теперь это 240 тысяч человек. И однако, обращаю ваше внимание, 7 тысяч из них имеют лишь неполное среднее образование не умаляя ни человеческого достоинства, ни общественной активности этих людей, нужно честно, тем не менее, признать, требуется дополнительно обучить депутатов навыкам рационального и эффективного администрирования. Они должны глубже вникать в тонкости правового регулирования, тем более, что им уже приходится работать на местах над реализацией масштабных национальных проектов и новых демографических инициатив. Одной из площадок для кадровой работы может стать и созданный вами Всероссийский совет местного самоуправления. И, конечно, только от вас будет зависеть, насколько его работа окажется полезной и нужной стране, а не ограничиться только формальным проведением каких-то мероприятий, конференций, съездов и тому подобное. Во-вторых, кадровым резервом партии, конечно же, является молодежь. Однако в региональных законодательных собраниях не более чем тысяч депутатов от Единой России. Из более чем тысяч депутатов Единой России, там, если не ошибаюсь, лишь 9 человек в возрасте до 30 лет. В самой Государственной Думе из такого большого отряда депутатов, которые сегодня представлены здесь, 310 депутатов фракции, только 6 человек на момент избрания были моложе 30. Это соотношение не соответствует ни возрастной структуре общества, ни реальной значимости молодежи в обществе и вообще проблемы, с которыми сталкивается страна. Главные из них ⁇ это трудоустройство, получение конкурентоспособного образования, создание семьи, и приобретение жилья. Согласитесь, все это и серьезные проблемы для страны в целом. Без участия молодежи все эти проблемы, разумеется, решены быть не могут. И у молодых людей должна быть политическая возможность выражать и отстаивать собственные интересы. Естественная для их возраста активность быстро иссякает, если будет растрачиваться лишь на сбор подписей и расклеивание листовок. И, конечно, я считаю обоснованным последнее решение Единой России о предоставлении молодежи 20% мест в избирательных списках. Конечно, мы с вами понимаем, квотирование по половому признаку, по возрастному признаку – это спорное решение вопроса. Я это тоже понимаю и согласен с этими соображениями, с этими сомнениями. Но тот факт, что и некоторые другие партии приняли аналогичные установки, все таки подтверждает, что мы вынуждены, наверное, принимать такие решения. Они востребованы сегодня. Теперь о некоторых направлениях государственной политики. Здесь задачи ясны, а о них самих подробным образом речь шла и в послании. Работа по ним интегрально пронизывает всю ткань государственной политики. Но нельзя не видеть, что реализация национальных проектов также является вполне самостоятельным направлением сугубо партийной работы. Считаю, что у Единой России достаточно силы средств на то, чтобы ставить перед собой конкретные цели, достигать реальных результатов, а не только организовывать общественный контроль за исполнением нацпроектов. Ведь членами партии являются 67 глав регионов, несколько членов. Правительства Российской Федерации. Но и в этой же связи хочу отметить, что все эти национальные проекты это не что-то данное сверху, это прежде всего проекты Единой России, потому что они вырабатывались с участием ваших представителей и по сути своей ваши идеи и ваши требования к правительству. Ваши установки были положены в основу этих национальных проектов. Поэтому я прошу относиться к ним как к своему собственному детищу. Необходима и системная законопроектная работа. Так уже в этом году требуется внести поправки, касающиеся базового материнского капитала. Причем первые выплаты должны осуществляться на детей, родившихся уже с 1 января будущего года. В самые сжатые сроки следует обеспечить и установление новых размеров пособий для детей. Кроме того, считаю необходимым принятие поправок в налоговый кодекс с тем, чтобы вывести суммы господдержки семьи после рождения второго ребенка из налогооблагаемой базы. Нельзя упускать из виду и законодательную работу по модернизации отечественного образования, по развитию жилищного строительства. Правовых инноваций ждет и сельское хозяйство. В сфере промышленности необходимо совершенствовать правоотношения, складывающиеся в высокотехнологичных сферах таких как энергетика, коммуникации, космос, авиация, интеллектуальные услуги, судостроение. То есть там, где у нас уже имеются конкурентные преимущества. В частности, надо проработать законодательство об использовании атомной энергетики и реструктуризации атомной отрасли в целом. В сфере межбюджетных отношений будет продолжена работа по разграничению полномочий между федерацией и субъектами. Базовые принципы здесь остаются неизменными. Компетенции каждого уровня власти должны быть финансово обеспечены, а расходы бюджета всех уровней ориентированы на конечный результат. Мы должны существенно в разы повысить эффективность бюджетных расходов. И сейчас это, пожалуй, один из ключевых вопросов бюджетной и в целом экономической политики. Я хочу вспомнить то, о чем говорил применительная кармия в своем послании. Помните, когда я вспоминал события 1999 года? когда сказал, что армия была 1,4 тысяч, а выяснилось, что воевать некому. Вот это результат, в том числе, а может быть прежде всего, неэффективных бюджетных расходов. К сожалению, у нас как было и во многом еще остается, не только в правоохранительной либо военной сфере. Во всех отраслях примерно такое положение. И я прошу вас обратить на это особое внимание. И это говорит о том, что проблема качества бюджетных расходов у нас являются первостепенными. В общем, работа большая и очень значимая для страны. И для успеха в ней, как и во всяком деле, необходимо демонстрировать принципиальную позицию. Для партии такая позиция, безусловно, связана с выборами депутатов Госдумы в декабре 2007 года. Впервые они пройдут для всех по пропорциональной системе. Убежден, лучшее средство предвыборной агитации – это не щедрые обещания, а реальные дела. Выиграет тот, кто умеет преобразовывать запросы общества в политические программы и практические действия на пользу людям. Отношение избирателей к Единой России, к партии парламентского большинства будет прямо зависеть. Я хочу это сказать еще и в преддверии завершения работы над бюджетом 2007 года. Не от количества мелких проектов, часто достаточно коррупционного характера, а от от общего состояния в стране. Хочу обратить на это ваше особое внимание. Это то, что мне хотелось бы сказать в начале. Я передаю слово Борису Вячеславовичу.